Ну, давай, общем, давали балды, и в конце концов мы выбирали 10 лучших партий, и, к, которые были в оценку ушли, и партия, когда набирала наибольшее количество баллов, называлась лучший. Лучший партии в каждом доме, получается в год три партии, три раза формат издавался, из трех партий я выбирал, уже в одну, таким образом, я как бы назначал лучшую партию года. Словно, конечно, что Сейчас такой гаящий турниров, такой гаящий партии играет, это очень трудно сделать. Но в том же время и голосование, как очень можно определить. Следующая партия, это партийная ворота НАДА. Она потом уже выиграет у Крамника и станет 15-й чемпионом мира. 12-й Гарбов, 13-й Каспаров, 14-й Крамник и 15-й станет АНАД. Но он станет чемпионером. Хотя он уже был э, в Халилу Виттершку, в Шаховной. Был, так сказать, на шахматном Марии, но вот в этом году в 2007, Он еще не был чемпионом мира. Настоящим чемпионом мира он станет только в 10 лет, в 207. А это 197 год за 10 лет. Но он играл очень ярко. Это партия очень красивая. Она играет белыми, а черными играет Латхия, французский И Эта партия, собственно, второй Торфе сейчас аргумент вы увидитесь, Е4, здесь последовал довольно ход, который, ну, теория Кольца то есть они выиграют тем, и, и фез уходит в бок, фез опять, д4. Видите, у них мощный центр белая, д 2 д 4 И семь и шесть, единственный фут. И вот здесь белые начинают активно играть, пользуясь тем, что они D7, Ойб, д на ну не корвем же в центре засранения. Ой, Здесь последовало в игру, по крайней мере, что, конечно, случается не так часто. Тогда H3. Mm. черный рный сыграет в сложе 2, сложе G4G2, G4G2, сложе G4G2, 2 е 4 G4G2, G2, да. G4, 2 G4, вниз туда вниз. 2 g Потому что все эти поля, они немножко подозрительно, но вот, они уже стоят в центре. Чем хочется делать, пока неизвестно. Волчебный а супер, вот, явно. уже, все-таки много фигур разбитых. Черный конь Б6 играет. Конь Б6, я буду падать за слона. Слон вступил на Н3. Черный сыграет конь Д5. И его вот там не, не, не схватишь. Если так, обратно пойду сюда. Здесь можно было пойти на менять фигуры и определенную компенсацию получить. Я просто не, я не достал 100 вариантов, потому что красивая база, это считать не дело. Слово Б-4, но уже три нападения на пояс слона на а, потому что на С3 не опасно. Теперь все, все фигуры повесили, слон главный повесили. еще на не отдали, поэтому э, черная побед на центре в слону, в пять побед на центре, то есть черный She's ready. Какой исход еще? Филипбер Д4, еще пока сопротивляют. Филипбер Д4. Нет, нет, на не счет Д4. Надеюсь, что... Но все-таки две, две пешки. И просто понимающих делов. А дедового очень простого, здесь верный плюс нельзя. Верный плюс нельзя. Деда Слом 57 шаг и на королев 8. Слом... нет. Владья владимир... Георгий, на... Сначала фер... Владья Георгий. Владья Георгий решает шаг. Владья Георгий шаг. То если пешка связана, вы должны играть в восемь. Теперь что Слово зашли шаг. У белых нет чистого да? Такое в бывает, когда ваши молодец сядет без Если на первых шевосем, снова это Вот такая комбинация что это Пятый наконец выясняется, что супер 6, потому что сразу супер 6 только не было. Просто вчера все нельзя, и ладающий шаг отступил на будной и все, никаких не угроз, ничего не было. Здесь именно надо было эту пешку завлечь. Я считаю, что он очень плохой, то когда редко бывает просто в этой позиции, но тама даются, как мы знаем, но смешно, что лишний ферзь у нас. А, 7 почему? а, а 7? Алексей? нет? а, а, а, а, раньше а, а, а, а, а, а, а, Да. а, а, а, а, а, а, а, а, Тут а, а, Я а, да? Нет. а, да. нет. а, а, Здесь а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, не а, Но я когда на а, а, я а, а, а, 6 Кости эти коры 8, когда в слон с шагом, слонов 6 шаг, и на коры 8 слона 7 шаг, У слона мотует На девушку... Да, просто Надежда девушку... из А если все равно теряется, После слова Е4 слон теряется. Белое сердце будет, не давно не Поэтому здесь уже можно было сразу застать. Вчера собираю 8 размен, размен, белый спокойно 6 слонов, слон на Вот.. Здесь словно Ладья что она не спасибо. Есть такой вот. А это завязано после Вообще одного года. Если король уходит, потеряется конь. Значит, можно, конечно, ходить пешками, но я будут эти пешки объедать, опять и четыре, опять и ну, Съедать 7 квадрат, опять